Привет всем! Сегодня решила посадить новое дерево. Мне сова рассказала, что ее дерево очень часто люди за хорошие поступки уничтожают. И она постоянно его восстанавливает. Вот и она мне дала всяких разных интересных семян. Интересно, какой из них посадить мне. И если я посажу, понравится ли мне дерево? Интересно, как же узнать? Какое дерево мне лучше посадить? Сейчас я к дровосеку слетаю и спрошу. Он, наверное, сейчас чай пьет. Привет, дровосек. Посмотри, мне, воро... мне сова дала семена. Как ты думаешь, какой же мне посадить? Ну, покажи мне, что у тебя там. Так, ну, не знаю, не знаю. А какое ты дерево любишь? Расскажи. Ну, я хочу, чтобы оно выросло красивое, с красивыми цветочками, такое классное-классное. Чтобы это дерево рядом с моим деревом росло, чтобы я рано утром просыпалась и любовалась на него. Ну, даже не знаю. А вдруг я тебе не то дерево посоветую? Даже не знаю, не знаю. Конечно, можно было бы все три посадить. Ну, ты же мне говоришь про одно посадить Ну да, одно только Одно красивое дерево росло Одно дерево красиво Ну, посади вот это Вот это? Да, вот это посади Я думаю, что оно красиво вырастет Ну, хорошо Спасибо, Дровосек, за помощь Да не, не за что, обращайся Сегодня очень хороший день Ой, не говори, я думаю, что Дерево у меня красиво вырастет а, дровосек пока еще не улетела. А через сколько это дерево вырастет? Вырастет оно. Ну, точно не завтра оно вырастет. А через неделю? Ну, смотря, какое тебе дала сова. Если волшебное дерево, то за неделю вырастет. А если обычное, то и за год не вырастет. А, хорошо, значит вырастет. Мне волшебная дала сова. Мне сова сказала, что это семя волшебное, оно быстро вырастет. Ну, правда, она не сказала, насколько быстро. Ну, мне сова давала, как видишь, вот деревья растут. Но они выросли у меня за 5 дней. Ну, где-то так, примерно. Ну, какой то за 4, какой то за 5, ну, примерно, ну, может, даже за 6. Хорошо, я себе посажу это семя. Я тогда полетела, вдруг... Кто-нибудь за меня рядом с моим деревом посадит что-нибудь, не то, что мне нужно. Вдруг сова какой-нибудь добрый поступок совершит, а мне этого не надо. Хорошо, ворона, пока. Пока, дровосек. Так, ну что ж, смотрю, вроде как никто ничего еще не посадил, отлично. Интересно, а поливать, удобрять надо будет это семя? Ну, раз волшебное, наверное, не надо. Или надо было спросить, дровосек. Ну, не будем его по лишним пустякам отвлекать. Вот, посажу это семя хорошее. Вот, просто его зарыть. Ну что ж, зрители, я думаю, что через неделю можно будет посмотреть, что у нас вырастет. А пока я пойду что-нибудь еще поделаю. Всем удачи!